А. А, ну да. A few moments later. Вот блядь, ладно Так, ладно, спрячемся ну, на почку пойдет, надо забирать белось, белось, белось. Да я понял, что Так, кинул флешку Сейчас почку, скорее всего ставит oh, ну наверное да, человеку с ником босс 228 лучше знать, блять, как играть. Wait, wait. Чего wait. вы друг друга-то называете, блядь? Назовись, блин, просто там вот, вот, блин. Ну ты, блин, Можешь было выйти, крухнуть его. Ч-то фака Что то пока? Эй, з два гайста два. Бля, настрой останется. Че, охренеть совсем? би а Блин! Он же он же какой-то чем Он не понял, какой план не понял, какой план. Честно, я не понял. А че, по идее, там близко пищало, значит, это был Б. Он его мог тюкнуть. Блин, ну такой, конечно. Так, надо включаться. Если я не включусь, ни команда, блин, не включится. Пачка. Блин. Одно хп, серьезно. То да вы издеваетесь? Ладно, Кичен. Не хочу второго додать... Блин. Если ты его сейчас не убежишь, ты убью лично. Блин. О, мой год! Вот-то, фук, Мэн! Ну нельзя. Нельзя же так, кичен, кичен, кичен, да, да, да, все, пойм, пойм, пойм, пойм, кусок. <связать> ну нельзя ж так. Ну убей ты, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, пойм, гаджет да понятно не на меду а, блин. при том что я догадывался что кто-то может быть но я все но вышел при этом убили не его которого сейчас смотрю а убили меня и вообще мы могли попасть под один спрей Блин, с шорт. Блин, шорт, шорт. Каленный, блин, обидно. Лучший. А теперь убей его. Блин. найс. О, лучший убил. Ничего себе. А good job, good job, my man, good job. Лучший. <с> так, сейчас вы увидите великую игру. Дэн <с> Дэнчик, флексила и АВП. Это так себе есть. Хотя. Check CT, I I put... Uh -oh. too, too short, one, short, one box. Nice, man, nice. <связь> Блин. Дай пачку у них. Так, у нас есть 54 секунды. Ту шорт, ту шорт. Лучший. Найс. Лучший просто. Блин, вот, вот зажим, зажим. Вот чувствуете, чувствуете? Зажим же мог спасти ситуацию. А я так и их покоцал, да, формально помог, но.. Туби, тубив. что-то совсем не идет. У команды игра-то неплохо складывается а вот у меня так себе. Так, все, проснись. Проснись, дорогой. Мальчик, проснись. Двух накоцал. Опять. Найс. Я сегодня работаю в качестве нетипичного суппорта. Я всех покосил, но никого не убил. А, блин, десять патронов перезарядил. Найс. Ну ч? Минус. Сколько там? Минус 4 было или минус 3? Я честно не следил. Я шмалял, шмалял, шмалял, шмалял, шмалял. Так, стою, 4 в 3. Пока у нас шансы очень прикинь, чтобы закончить эту игру. Не, ну то усл. God job, guys, thanks for the game. Так, 12-13 Но не получилось тридцатка, это счастливый случай. Сидеть, Сильвер Второй, вы что, издеваетесь, что ли? И ничего не выпадает в дропе, вот, вот, блин, вы издеваетесь двойне. Я напомню, то того, как все произошло, у меня было три победы. Что еще нужно для Сильвера Третьего?